Привет! Если вы хотите массово получить данные сервиса Wayback Machine по списку страниц или сайтов, с этим отлично справится NetPick Checker. Для получения данных этого сервиса вам нужно добавить страницы в программу и выбрать параметры на боковой панели. Можете выбрать не только Wayback Machine, но и другие сервисы для анализа, которых у нас больше 20, и нажать на кнопку «Старт». В интеграции с Wayback Machine можно бесплатно узнать количество проиндексированных страниц этого домена в архиве, дату первого и последнего сканирования указанного урла и ссылку на его крайнюю копию в архиве. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать и группировать результаты по любому из полученных параметров, как вам нужно, прямо внутри этой таблицы. Например, чтобы провести конкурентный анализ, отобрать лучшие площадки для получения ссылки, или выгрузить любой другой необходимый отчет.